Ну то есть все это предки, вот как бы наши это предки, вот они и пошли отсюда, да, да вот с этого дома, то есть Карповская. Да. нашего отца дом стоял, вот тут, здесь как поле начиналось, у них вот здесь стоял, тут какое-то место низкое такое было, вот у них дом, так и Денисовский дом, наверное, утренцов был. Ну, он утверждает, что вот их дом, Денисовых. Это, это, да. Не-не-не, это маньки. Большой. Большой. С, э, по, с это, печь русская посреди дома. У нас печь русская. Она такая, там остались только эти. Я же заходил Она в этот дом. Какая? Надо было сюда ну, заехать на машине. Она была из она вот тут на этом поле выращивала арбузы. Но, даже, это... арбузы даже арбузы выращивала? Она, она украинская. Вот, да? а... Ну ей, ей не рассказали просто, если, где куда привезли. Ну они маленькие были. Ну и какая разница? Она, наверное, на, сев... года... на севере арбузы. Она может жива один год. Так, повтори, чей этот дом? Это дом Ой, Дуни Осиной. Ясно. А Дуни. вот тут вот, а а вот, вот следующий? Вот там дом был бабушки Светы. Дуня Мишкина жила и Дуня Костина. Они угу. жили в одном доме. Вот здесь, да? Да, у них мужья были братья. А -а -а. Костя убили на войне, а Михаил, вот с этим дедушка, был в Были не братья, были, что ты неправильно говоришь. Костя был брат родной Дуни, моей бабушки. У нас же Денисова в девичестве-то. А я-то думала, нет, Нет, -не -не -не, были... это, это Костя был ее родной брат. У него не было детей, поэтому а -а -а. дом-то и достался потом ей. А -а -а. Ну ладно, а вот там еще, вот там чей дом? Там? Он, вот, это торчит вот. Там была овчарня. А, вот это По вот. В вот первости вот... была большая овчарня. И потом там жила, было два маленьких домика. В одном домике жила Хованова Мария. И... А, муж у нее Егор, ее звали Мария Егоршина. А, а вот здесь вот что было? А здесь? А здесь ничего не было? Нет, тут что-то такое постройка какая-то есть. Тут, тут подожди, а не знаю. амбары были? Амбары были вот там напротив Настасьи, а а, это... два амбара было. А вот здесь все было? А вот здесь было, у нас у нашего папы тоже дом был здесь, но я его в детстве только помню один раз. Потому что у них отец умер до войны, и у них дом такой был недостроенный, горница недостроена была. А потом, на следующий год мы переехали, дома-то уже нету, может, его разобрали тоже. Mm -hmm. Вот. А okay. вот здесь не было дома? А вот здесь, перед Дуней, был еще дом, жила Марфа. Мама сказала, что они, когда с отцом стали жить, она жила в этом доме у Марфы, потому что там жил отца, после где жить, и они жили этот дом. И я так поняла у... у твоей матери, что это был дом... Типа как Ильи Саладиной, матери, uh -huh. жила Марфа, вот они жили у Марфы. Но когда мы были, тут уже ничего не было, какие-то бревнышки были вот так на земле, они, наверное, его увезли в сумму. или, не знаю. Не знаю. <соединяешь> У меня старые фотографии-то есть, которые еще ничего, это более-менее с одиннадцатого года, когда здесь еще более-менее они а стояли. А дома ничего нету. Нету ничего и да, не было. Палатку <соединяющие> Поват... <соединяющие> Поват... <соединяющие> поставишь и это само. В нашей тоже ничего нет. туда скворечник. Надеюсь, добавляем. Тебя гидро зачаровал. И там теперь вот тут. Вот тут может что-то и есть. Чего там есть? Вот тут может, что-то есть. Вот какой-то кирпич остался. Ну туда уж, конечно же, нет. Не, не надо ходить. Да. А то если там заснемся, бы Если бы это был кирпич какой-то марочный, да? Да да, может быть. Потому что он стоял, вот этот стоял окнами сюда, а тот стоял, там было поле, вот такие деревья, это не было, там это все какие Масло растительное или кто -то. Вот здесь-то что такое было? Где они там? Пускай рассказывай дальше. <связь> Гид. <связь> Гид. <связь> что за дом? Вот здесь. <связь> Сейчас придешь, расскажешь. А это уже там было? Нет, это был живой дом. <связь> Потому что, когда мы начали сюда ну, приезжали, он еще был высокие окна были. А я вот этого не вот за Ховановским домом следующий? Или здесь еще какой-нибудь дом стоял? Ничего ну, не было, у нее здесь поле было. Так, вот, а вот это что за дом? Не знаю, а ну, там есть. <свят> а в чарме да? она показывала вон там. Вот там. А, вот там. И там была чармя, и там было два дома маленьких. И... Да. Там все время синокос был. Да, да. Здесь все поле было. Да. Вот у, у, у Дуни Мишкины вот в вот, окно ну, смотришь. Там такой лук, вот это большой, это на синокос ходили бабы. Смитина с Чесовинской. Они раньше идут мимо нашего дома. Мы там бабушки спим на полу, У них посы, это, грабли, на плечах, только вот нет. Видно. Бабушка, ну-ка, девки вставайте. Бабы уже на синокос пошли. Да, уже Смитина пришли, а вы сейчас спите. Уже Смитина пришли, а вы тут спите. Да? А Смитина сюда тоже. Это там километр, да тут три с половиной. Да? Ну, а вы еще спите. А не знаю, -то ну там уже. тоже строение. А, а, строение там. Но знаю, вот когда мы были, там ничего не было. Вот это настатичный дом. Так, у нас у папы то вот там в том лесу был тут... дом-то. А, а, да, а тут ничего так. не было. Это было вот такой, как М -м. говорится. Поле такое ну было. это же детские воспоминания, правда? Да. это я в 67-м ну, ну, как бы... 67 году здесь была. А я только в 67-м родился. Ну вот иди. Ну оно уже тут начало все гибнуть. Этого не было. Я так вот все считал, что где что-то стояло, там березы и растут. Ну вот как бы типа. Оно ничего не было. Дома и зарастают. Значит вот здесь вот было поле. Здесь не было никого уководства случайно? Здесь не было. Потому что тут какие-то как ямы такие есть Ага, ну там не было. тут не черепа. А, а вот этого, да, я даже не знаю, чего было Не, не помню да. вот Нет, нет, тут, тут. может не А так вот там вот баньки Они вон там две штуки еще сохранились ну, вот это, вот их на бане были Да? Да, да. А там ручей или чего? Нет, там копаницы а -а. Вот они, не линжане. Или как бы вас назвать? на что, Да, Привет всем, да? тетя Люся, привет. Всем привет, кто. Да. Обязательно.